Не хочу беспечно жизнь прожить. Не хочу беспечно жизнь прожить, Упустив из жизни что-то ценное. Не хочу остаться позади, Заменил плотским первостепенное. Как же глупо устроять земное, Не заботясь о своей душе. Жизнь идет, года сменяют годы, и не вечны мы на сей земле здесь всего лишь времени отрезок нам отмерено прожить дворцом ну а дальше дальше вечность но какая преисподней или в раю с христом вечность то не день не два, не год даже не десяток лет друзья Вечность – это жизнь и все итоги, делать выбор нужно здесь живя. Как проводим мы сегодня время и во что мы вкладывать спешим? Может, Иисус не стал сокровищем и к себе, к своим домам бежим, забывая, что все это временно, что уйдем такими, как пришли. И, не взяв с собою даже ниточки, Станет пустотой, что так все берегли. А рассуждая так, прошу прощения, И в глазах моих блестит слеза, Что так часто, что земное временно Ценим больше Божьего труда. Ценим дом, машину и работу, Лучше стремимся все иметь, да и жизнь проходит в суматохе. Невозможно все везде успеть, невозможно взять из жизни лучшее, вместе с тем и Господу служить». Двум богам служить никто не сможет. Бойтесь вы, друзья, о том забыть. Страшно, подойдя к итогу жизни и взглянув на пройденный свой путь, не увидев там плодов для бога, сожалеть, а жизнь ведь не вернуть. Не вернуть года прекрасной юности, Не исправить поромых и свои, Но сегодня Бог дарует время И готов забрать твои грехи. Бог сегодня миловать нас хочет, Время благодати для нас дал. Он, пройдя тропой нелегкой жизни, Нам пример собою показал. Будем же стремиться к Иисусу, чтобы время тут не упустить. День за днем, за шагом в шаг и год за годом крепче за руку Иисуса ухватить, чтобы, просыпаясь каждым утром, наши мысли были о Христе, чтобы наши все мечты, желания... Были лишь не только о себе. Чтобы видеть тех, кто обессиленный встать не может, Путь продолжив свой, помоги нам с верой и молитвою, Поспешить к тебе с других нуждой И не ожидать здесь воздаяния, Веря в то, что в небе Бог зачтет Те невидимые пред людьми старания, Книгу жизни в небесах внесет. Потому на многому учиться, Надобно, живя на всей земле, Чтоб к земному здесь не прилепиться. Должен Иисус стать во главе. Пусть поможет Бог отрезок жизненный Не прожить бесцельно для себя, но трудиться, замечая ближнего, сердцем всем Иисуса возлюбя. Слава Богу!